Ну, интенсивная тренировка получилась, но ну, хорошая нагрузка, потому что главный тренер как бы, не позволяет расслабляться. В принципе, все нормально, уже может тренироваться в расчеданной добы. Казалось, что это тяжелая травма, но по факту как бы ну нокаут, как бы почувствовался в роли боксера условно. Это решение как бы, тренера. Я буду прикладывать усилия, чтобы показать свой, ну, доказать свое место в составе. И он будет решать старт состав, Поговорили, как Поговорили, бы, указали на ошибки, которые допустили в матче, чтобы не допускали в следующем. В принципе, боевая готовность у команды и готовы дальше набирать очки, как в предыдущих турах. Неважно, несмотря на соперника. Не надо какие-то ограничения ставить, что это шарфер или кто-то. Тот же Гродно, надо было, ну, как-то, наверное, готовиться еще более внимательно к ним, и чтобы ошибки не допускали на поле. А так, в принципе, как и все остальные команды шахтер, такая же. Так что мы готовимся, как и ко всем. Да, понятно, это чемпион, это как бы шахтер, но мы готовы, как и к остальным матчам. Таких стадионов мало на стране, в принципе, атмосфера, понятно, если бы еще заполнялся полный стадион, это было, наверное, супер. А так, ну да, есть небольшое, когда приезжали просто в Динамо, ну, Динамо это фагмент футбола был, и поэтому есть. И давление всегда присутствует, когда приезжаешь на этот стадион. Ну, понятно, но в игре у кого как, оно дальше остается, не остается. Конечно, мы всегда рады большому количеству болельщиков, Пи рады, что они нас поддерживают. И очень нужна их, их поддержка нам, поэтому зовем на матч с шахтером и покажем свою лучшую игру.